Администрация Соединенных Штатов Америки объявила сегодня о выходе через шесть месяцев из договора по противоракетной обороне от 1972 года. Договор действительно дает каждой из сторон право выйти из него при наличии исключительных обстоятельств. Руководство США говорило об этом неоднократно, и такой шаг не явился для нас неожиданностью. Однако мы считаем такое решение ошибочным. Как известно, Россия, так же как и США, в отличие от других ядерных держав, давно располагает эффективной системой преодоления противоракетной обороны. Поэтому я с полной уверенностью могу сказать, что принятое президентом США решение не создает угрозы, национальной безопасности Российской Федерации. Вместе с тем, наша страна не пошла на настойчиво предлагавшийся в США совместный выход из договора по ПРО и сделала все от нее зависящее, чтобы этот договор сохранить. Продолжаю считать и сегодня, что такая позиция является верной и обоснованной. При этом Россия, прежде всего, руководствовалась заботой о сохранении и укреплении международных правовых основ в области разоружения и нераспространения оружия массового уничтожения. Договор по противоракетной обороне как раз и является одной из несущих конструкций правовой системы в этой области – эта система создавалась совместными усилиями на протяжении последних десятилетий. По нашему убеждению, развитие ситуации в современном мире настоятельно диктует определенную логику действий. Сегодня, когда мир столкнулся с новыми угрозами, нельзя допустить правового вакуума в сфере стратегической стабильности. Нельзя подрывать режимы нераспространения оружия массового уничтожения. Считаю, что нынешний уровень двусторонних отношений между Российской Федерацией и США должен быть не только сохранен, но и использован для скорейшей выработки новых рамок стратегических взаимоотношений. Наряду с проблемой противоракетной обороны, особое значение в этих условиях приобретает и правовое оформление достигнутых договоренностей о дальнейших радикальных, необратимых и проверяемых сокращениях стратегических наступательных вооружений, по нашему мнению, до уровня 1500-2200 ядерных боезарядов у каждой стороны. В заключение хочу отметить, что Россия и дальше будет твердо следовать в мировых делах своему принципиальному курсу, направленному на укрепление стратегической стабильности и международной безопасности.